Время уходить, время новых песен для романтиков. Этот мир стал тесен, время уходить, чтобы возвратиться. Пусть придут другие, что нам мелочится. Скажите ангелам, что нас давно не стало. Мы ждали их, но скинули в пути. Земных дорог на всех нам не хватало Мы так молились, но пришлось уйти Просите ангелов, спасок пусть наши души Мы завещаем им остывшие следы Земные грешники Нас не прощение душит И Бога взгляд упреком с высоты Время уходить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 Нам за солнцем след За закатом в вновь В мир придет рассвет Песни в новый день Снова мы ворвемся Время уходить Мы еще вернемся Скажите ангелам, что нас давно не стало Мы ждали их, но сгинули в пути Земных дорог на всех нам не хватало, мы так молились, но пришлось уйти. Простите ангелов, спасут пусть наши души, Мы завещаем им остывшие следы. Земные грешники нас непрощение душит И Бога взгляд упреком с высоты.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 с непрощение душит, и Бога взгляд упреком с высоты.